Во имя Отца и и mm -hmm. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним днем Воскреска. Сегодня у нас еще по празднику, по, по празднику ведения в Акрам Пресвятой Вот Я хотел бы сегодня затронуть такую вот эм, необычную тему, очень такую щекотливую. Эм, обычно такую тему даже не говорят. Редко кто касается или старается обходить... Стороной. Это тема, когда мы говорим неправду. Можно ли сказать неправду? Можно ли сделать что-то такое? Как это происходит? Ведь на самом деле у нас в жизни происходит на каждом шагу это. Ну не то, что на каждом шагу, но частенько. Как быть, например, когда человек смертельно болен, и мы, чтобы поддержать, говорим ему, ну все будет хорошо, нормально, сегодня ты лучше выглядишь. Как быть в этой ситуации? Мы сказали неправду, но для чего мы это сделали? Мы хотим поддержать человека, чтобы ему было лучше и полегче, чтобы он приободрился. Может быть, он немножко побольше проживет от этой самой бодрости. Хотя бы что-то мы хотим сделать для него. То есть у нас есть благие намерения для этого. Кто-то скажет сейчас, а благими намерениями выложена дорога в ад. Пословица такая у нас сложная. Так можно ли в какой-то той или иной ситуации сказать неправду? Мнения тут вообще начнут разделяться очень много во всем. Но я основываюсь на своем личном мнении. Я говорю о том, как советую линии и святыни. Вот, например, в человеческому телу, скажем, производится иногда такая процедура, как клизма. Она имеет определенную пользу в определенных ситуациях. Но если делать ее каждый день или трижды в день, то через какое-то время, причем очень малое время, явный вред организму причинен этой клизмы. То есть иногда, если она используется, она приносит пользу, если часто, значит вред. Вот так же можно использовать ту же самую ложь. Даже во всех самых-самых благих намерениях, если мы постоянно будем ее использовать, она принесет, бессомненно, принесет вред. И тому, для которого мы хотим сделать пользу, и нам лично, и кто с этим, соприкасается. касается. То есть только-только очень-очень немного, очень дозировано. Иногда в очень важной ситуации, когда действительно ну, нельзя как-то по-другому, не хочется вот это вот сделать, чтобы правильно было, можно это использовать. Только в этой ситуации. А с правдой вообще нужно быть осторожным. Особенно те, кто домой, сейчас, даже сейчас, кто со мной не согласится, скажут, вот, ну, как так можно, вот, э, то есть, ну вот, ложь, это же вот сатана, дьявол. Давайте посмотрим. Вообще, как с правдой нужно обращаться? Правда, ну, как говорят некоторые, правду нужно обращаться, как вот с дорогим пальто, который подает аккуратно, а не с тряпкой ногой, которую в лицо бросает. Нельзя так с правдой. С правдой очень осторожно и аккуратно нужно. Ее правильно подать нужно. Очень, очень важно. Что сложно? Давайте посмотрим. В Евангелие обратимся. Есть такие, такое место в Евангелии, когда братья сказали Господу Иисусу Христу о том, что пойдем с нами на праздник в Иерусалим. Он сказал: Я не войду в Иерусалим, вы войдете в Иерусалим. А потом позже вошел в Иерусалим, но ну, не явно, а якобы. Что это, если да, скажем, некий такой вот правда правдой? Он не сказал это, это. прямо. То есть он сказал неправду, братьям. У него были свои причины для этого. Он вошел тайно в Пустое. Братьям. братьям сказал, что он не войдет в Пустое. Вы войдете, а я не войду. Всего одно единственное место на такое большое-большое Священное Писание, на четыре Евангелия. Вот примерно так же можно это использовать. Это к тому, что сейчас возникает вопрос о том, я вот это сделал для того, чтобы вот... Пользу причинить. Или меня просят делать, а вот для этого нужно, соответственно, ну вот неправду какую-то, я сказал. Можно. Но только в очень важном случае, когда действительно случай такой позволяет. И не на каждом шагу, и не постоянно. Вот в этом случае быть э, в облакое, а может быть использовано во благое что-то, может быть, в мягкой форме, не, не, э, э, то, что не является истиной, то, что не является правдой. Вот, как это можно использовать. Но, безусловно, нужно всегда придерживаться правды. Ведь когда человек постоянно говорит правду, не тряпнули, лицо бросает опять же, а пальто подает. Ему легче жить, когда человек только привыкает к этому. Первый раз, когда он начинает жить, ему, ему сложно, он потому что привык где-то, маленько слуха, где чтобы не так сказать, а когда он постоянно живет в правде, Ему легче дышать становится, потому что у него других вариантов нет. Он всегда скажет правду. Ему не нужно держать в голове кучу вариантов. Как ему здесь ответить, и как там ответить. Вот к этому нужно стремиться. Вот к этому нужно идти. Но когда возникает ситуация, чтобы помочь ближнему, вся Жизнь штука сложная. У нас, как наши предки говорили, жизнь прожить не более перейти. Поэтому все в жизни должно быть. И вот когда возникает такая ситуация, можно, вот как мы сегодня. Сегодня было сказано, можно и, соответственно, использовать и такую тоже. Богу нашему славу! Аминь.